Всем привет! Вы когда-нибудь видели, как происходит запуск ядерного реактора? Или как выглядит самый первый в мире ноутбук? А может быть рыбок, которые светятся в темноте? Если нет, то смотрите подборку до конца. Все это и многое другое вы узнаете в сегодняшнем видео. Во время плавания к дну корабля прилипают не только различные водоросли, но и множество живых организмов, которые выглядят так, как будто эти кадры сняли на другой планете. Именно так собирают чай на плантациях, который вы только что заварили. Такой метод сборки практикуется практически везде, но все-таки наилучшим качеством обладает тот чай, который был собран вручную. Это самый первый в мире ноутбук, под названием Osborne 1, выпущенный 3 апреля 1981 года. А при помощи такого оборудования строят мосты в Китае. Все знают, что кактусы очень колючие растения и трогать его без надобности лишний раз совсем не хочется, но как верблюдам удается их есть. При том, что если перед ним будет выбор съесть кактус или какое-нибудь другое растение, то верблюд выберет кактус. А все дело в том, что внутренняя часть пасти этого животного состоит из образований, которые частично состоят из точно такого же материала, что и человеческие ногти. Поэтому верблюд без проблем может питаться различными колючками. Оказывается, птицы тоже ходят на рыбалку. Детство никогда не заканчивается, а меняются только игрушки. Если вы думаете, что это единичный случай, то вы ошибались. Как ему удалось научить кота читать? Right. Пожалуй, это самый суровый кастом Nintendo 64. Вот какой должна быть настоящая электронная музыка. Нет, это не новая порода собак. Просто песик решил поиграть с пчелами и проиграл. А вы знали, что если заснять облака в горах, а затем ускорить видео, то они будут выглядеть точно так же, как и волны? Эти рыбки выглядят так, будто созданы из компьютерной графики, но на самом деле это настоящие аквариумные рыбки, которые были выведены в Тайване. Благодаря генной инженерии в ДНК рыб удалось добавить ген медузы, который придает им такое свечение в темноте. В воде обитает огромное множество удивительных существ, и вот одно из них. Эта рыба называется дьявол-скорпион и отличается не только своим особым видом, который позволяет ей хорошо маскироваться на дне океана, но и тем, что она практически не плавает, а передвигается по дну за счет особого строения плавников. Из-за жалоб, что правительство вырубает много деревьев для застройки зданий, в Китае решили построить гостиничные комплексы в форме деревьев. А вот как чистят украшения при помощи специального раствора и ультразвуковой ванны. Мне просто нужен такой автомат на следующее лето. Благодаря ему можно охладить или заморозить напиток всего за несколько секунд. Помните лестницу из фейерверка? Я нашел салют намного круче этого. А вы знали, что если одуванчик поместить в воду, то он не намокает? А все из-за того, что его семена являются влагостойкими и никак не хотят взаимодействовать с водой. А так можно увидеть излучение радиации. Такое явление можно наблюдать в особой среде под названием камера Вильсона, где находятся перенасыщенные пары воды и спирта, благодаря которым можно увидеть заряженные частицы. Я бы точно не отказался от такого пылесоса. Именно с его помощью люди добывают золото под водой. Если вы не могли представить, как работает двигатель внутреннего сгорания, то вот вам наглядная его демонстрация в разрезанном состоянии. А так происходит запуск двигателя на судне. Мне непонятно только одно, как смазываются трущиеся детали в открытом состоянии. Вот такое шоу из дронов можно было наблюдать в пустыне блэк Оказывается, корица точно так же, как и одуванчик не смешивается с водой, если насыпать ее в стакан хорошим слоем и окунуть туда палец, то вы вытащите его совсем сухим. А вот так происходит запуск ядерного реактора на атомной электростанции.